Всем автолюбителям привет Сегодня хотел бы поговорить О радиаторах отопителя У меня потекла печка И я решил Заменить соответственно ее У меня стояла Вот такая вот ДАСовская э, Печка э, она, Упаковка у меня была Красно-белая -красно Стояю, смотрю, первая печка была и поставил такую же вторую печку, то есть две одинаковых были, две ДАЗовские. Они в основном ставятся завода такие. Потекла, решил поменять, поменял, заменил на Прамы, на Прамовскую печку. Вот она видно, да. была проблема дует холодный воздух 90 градусов а он холодный хоть э, обогреватель из дома тащи ездил неделю холодно хоть убей хорошо у нас погода была теплая э, минус 2 минус 5 держалась где-то в таком положении а сейчас потеплело решил поставить вот такой вот тоже даазовский тоже такую печку доазовская с голограммой все как положено ну она вот так вот была запакована грубо говоря да, вот. я ее поставил точно такую же доазовскую с такой же аббревиатурой полностью все идентично эм, заменил сейчас попробовал все хорошо Ээ, в чем что бы я хотел бы пожелать бы, наверное, автолюбителям, когда вы будете менять печки, как минимум читайте отзывы. Даасовская, она неплохая, печка хорошая. Кому нравится, вот ставит, да, вот она, даасовская. Здесь расположение сот вот такое. Вот такое расположение сот. Оно меленькое, мелкое расположение сот. А на Прамовском, смотрите, какое широкое, совсем другое. Говорят в интернете, что все это зависит. Не знаю. Но ну, получается зависит. Потому что она у меня не греет. Я поставил свою, которая стояла с завода до да, Азовска Так что, прежде чем менять читайте отзывы на прама отзывы все плохие я подтверждаю прама плохое так что выбирайте вот я да да ставлю нормально всем удачи пока